SCP-3790 Департамент аномалий Объект номер SCP-3790 Класс объекта безопасный Особые условия содержания Дверь к лестнице, ведущей к SCP-3790, должна быть всегда закрыта на замок. Один вооруженный охранник должен дежурить рядом с ней для исключения возможности проникновения в SCP-3790 посторонних индивидов. Указом Совета Смотрителей вход в SCP-3790 запрещен. Описание. SCP-3790 – это конструкция, расположенная под складом портового консервного завода в Лондоне, Соединенное Королевство. Единственным входом в данное пространство служит. Узкая лестницы, заканчивающейся низкой черной дверью. Дверь не имеет никаких идентификационных обозначений, за исключением маленькой металлической таблички прямо над дверью, гласящей Департамент аномалий фонда SCP. Остальная часть этого документа была заблокирована указом Совета Смотрителей блок Внутренняя часть SCP-3790 состоит из нескольких нисходящих этажей, каждый из которых включает в себя коридор, содержащий четыре двери, подвес каждой стороны, а также решетчатый грузовой лифт в дальнем конце коридора, ведущий к нижним этажам. Обнаружены следы присутствия людей в SCP-3790 в прошлом, однако конструкция, судя по всему, была заброшена в течение значительного периода времени. Каждая из дверей является металлической и массивной, а также имеет раздвижную панель, закрывающую маленькое стеклянное окошко в тускло освещенную камеру, находящуюся за ней. С дверей, некоторые из которых заржавели, но в остальном остались не повреждены, были удалены ручки и замки в некий момент времени в прошлом, после чего они были заварены. Единственное отличие между дверьми – маленькие металлические таблички, расположены снизу раздвижных панелей. Данные таблички обычно содержат, как полагается, обозначение содержимого камеры, однако в некоторых случаях таблички были сняты или повреждены. С помощью лифта можно получить доступ к семи этажам конструкции. Не существует подтверждения того, что у фонда когда-либо был департамент аномалий. Никакой информации касательно конструкции обнаружить не удалось. Приложение 3790.1 Содержимое камер. Далее представлен список комнат на каждом этаже. Текст на каждой из табличек, расположенных на дверях. А также визуальное описание содержимого каждой камеры, если таковое было возможно получить. Этаж 1. Комната первая. Название таблички Вивальди. Описание. Камера пуста, за исключением скрипки, находящейся у стены в дальнем углу. Смычок сломан и лежит на полу перед ней. Комната 2. Табличка Лиг Монте-Суммы. Описание. На столе посреди камеры стоит украшенный деревянный сундук с большим стальным замком, инкрустированный золотом. Изнутри камеры едва слышен тихий тикающий звук, схожий с таковым у часов. Комната 3. Табличка отсутствует. Камера пуста. Комната 4. Табличка была повреждена, вследствие чего текст невозможно разобрать. Камера пуста. Стены покрыты длинными глубокими царапинами. Куски костей разбросаны по полу камеры. Этаж 2. Комната 1. Табличка Иоанн. Описание. В углу камеры сидит тощий, бледный мужчина в смирительной рубашке с завязанными глазами. Комната 2. Плачущий мальчик. В комнате стоит мольберт с полотном. Комната 3. Наблюдатели. В дальнем углу комнаты ютятся три неопределенные гуманоидные фигуры, смотрящие в сторону двери. Заметно, как фигура шевелится, однако состояние освещения внутри камеры не дает возможности разглядеть какие-либо детали. Комната 4. Табличка отсутствует. За дверью находится еще один темный коридор. Третий этаж. Комната 1. Бесконечный холод. Пол камеры залит тонким слоем воды. Внутренняя часть комнаты кажется значительно больше, чем позволили бы ее физические размеры извне. Комната 2. Назвать таблички Скорб. Описание. В середине комнаты расположен пьедестал. Четыре параллельно расположенных пыльных следа, соответствующих следам пальцев, указывают на то, что предмет до недавнего времени находившийся на пьедестале забрали. Комната 3. Мир без людей. Комната пуста. Комната 4. Ненависть Адама. В дальнем конце комнаты видна дымящаяся нечеткая черная фигура. Четвертый этаж. Первая комната – утренняя звезда. В дальнем конце на стоит ржавый меч. От двери, ведущей в камеру, ощущается тепло. Вторая комната – полынь. Окошко закрыто. Третья комната. Ожерелье гармонии. В дальнем конце комнаты, освещаемой единственной свечой, на стойке стоит незамысловатое золотое ожерелье. В камере, судя по всему, отсутствует пол. Четвертая комната, табличка, отсутствует. В камере отсутствует освещение. Индивиды, посмотревшие в эту комнату, впоследствии ощущают длительный страх. Пятый этаж. Комната первое сердце человека. Внутри камеры находится бьющееся человеческое сердце, подвешенное к потолку проволокой. Внутренняя часть камеры выглядит искаженной. Вторая комната. Следы от инструментов дает понять, что табличка была оторвана. Слово привет нацарапано на ее месте. Раздвижная дверь заварена. Третья комната. Название таблички канал 55». В центре комнаты стоит маленький телевизор с кинескопом. Нечто проигрывается на экране, однако сверху его покрывает темная ткань. Четвертая комната. Кошмар наяву. В середине комнаты лежит грязный матрас, расположенный на простой металлической раме. На матрасе лежит фигура, полностью накрытая одеялом. Шестой этаж. Комната 1. Название таблички «Господин Тишина». На дальнюю стену камеры опирается длинная черная деревянная коробка. Коробка покрыта цепями и замками. Яркая фиолетовая буква «Р» выгравирована в золоте спереди. Комната 2. Стул мертвеца. В дальнем углу комнаты стоит деревянный стул, заметно тусклая тень, сидящая на нем, однако исчезающая при повторном взгляде. Комната 3. Эции. Описание. Слой льда покрывает окошко и ухудшает видимость. В центре комнаты видна темная фигурация однако возможность разглядеть какие-либо детали отсутствуют комната 4 корона аполеона на столе посреди комнаты лежит серебряный сейф заметно что внешняя часть двери покрыта царапинами словно некто пытался пробраться в камеру этаж 7 несмотря на то что проход на седьмой этаж виден через решетчатый пол лифта его механизм судя по всему был изменен и больше не может обеспечить доступ к данному этажу чтобы никогда не видеть дневной свет перевод Департамент аномалий.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 В конце дороги находился особняк, обширное поместье, окруженное высоким кованым железозабором, с единственными воротами, защищающими вход. Ландшафт там просто и ухожен. Каменная кладка главного сооружения проросла зелеными и черными лозами с маленькими фиолетовыми цветами, утопающими в листве. Молния пронеслась по небу над головой, освещая на момент слово, выложенное из металлических орнаментов, приваренных к воротам. «Дарк. Начался сильный дождь».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 Мужчина отшатнулся. Не нужно, Скитер. Скитер Маршалл нахмурился и отстранился. Насколько все плохо? Бертран Дюпонт, Лафон Тейн, Маргрейв извлечудов, вышел на свет от очага и снял свою шляпу с головы. Толстые масляные завитки потянулись от шляпы. Он расстегнул свой пиджак. Его руки слегка дрожали. Скитеру показалось, что он слышит, скрежет зубов от него. Бертран снял пиджак и повесил его на спинку стула. Пиджак дымился, а внутри все было покрыто оранжевой железно-оксидной пылью. Он не снял перчаток.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 Высокого человека в черном котелке и очень много глаз. Скитер указал на стол. Бертран лег на него. Его шлушащаяся кожа осталась следами на ледяном камне под ним. Скитер засучил рукава и дважды хлопнул в ладоши. Из темноты появился дворецкий. Работный, сказал Скитер. Мне нужно, чтобы ты принес сосновый ящик из моей машины. В нем человек, который будет нам нужен, он замолчал. И пока ты тут, если ты не возражаешь, я буду очень признателен. Он протянул пустой стакан дворецкому. Тот быстро кивнул и снова исчез. Кто-то.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 Если бы такое было возможно, я бы сделал так же, но это невозможно. Ни не для тебя, ни для меня, ни для кого. Бертран обмяк. Тогда я пропал. Скитер кивнул. Да, теперь ложись, спи. Утром. Работный увидит, как ты вернешься к машине. Затем ты сможешь хорошо отдохнуть дома. Я. Я поговорю с мистером Дарком насчет Изабель. Я ничего не обещаю, Бертран, но мистер Дарк имел дело с фабрикой. Если какая-то часть от нее осталась, можно попробовать вернуть ее. Скитро стоял, отряхивая штаны и приглаживая галстук. Но твой сын, Бертран, господин Улыбка, ты хочешь взять его домой с собой?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 шторм.